Скажу вам так, если человек звонит вам по пьяне, это нужно ценить. Представляете, насколько сильно он вас любит и как думает о вас, если вспоминает даже тогда, когда ничего не соображает?